Данцуй, пожалуйста! танцуй, <Статус> пожалуйста! Нет! Я решил снимать каждый раз, когда Карина ест. Ты чипаешь, Давай. Ой, а что здесь, нельзя прибавлять? Привет, ребята. Карина то что поругал, и она сейчас хотела встать в угол и встала в угол вот в этот и ударилась головой. Куда ты села, иди в угол, встань. Стрельнул. А об а угол ударилась, что ли? Ну ты что, дурочка? Я сказал Карине, короче, встань в угол, она пошла и ударилась в угол. Сейчас, иди ко мне. В угол. Короче, Карина уезжает на 5-6 дней, я остаюсь один, сегодня, сегодня пятница, джем. я в джем пойду, mm. ну, Карин, mm -mm. ну Карина, я хочу, ну Карина, хочу в джем, mm -mm. что там, там делать там... будешь? Просто такой переминаться, Видишь? нет, буду стоять около танцпола, смотреть Тебе на всех. Тебе в фейстайме звонить буду? Ладно. Попробуй не взять тюрьму. Ты по мне скучать будешь? Да. Ты косячить не будешь? Нет. Вот если хоть один раз о, ты накосячишь, мы с тобой mm. расстаемся. Ну, сейчас, прям. Офигела, что Ты не косячишь. Человек должен иметь возможность получить второй шанс. Я тебе уже знаешь, сколько шансов давала. Ты давай, я тебе тоже. Ты вообще. Я зомбирую девочек и влюбляем в себя. Петр. Ты Петр. же влюбилась? Нет. Так и делай, что ли, не влюбилась? Мы с Кариной поиграть в Монополию. Взяли а, мороженка. И спорим с Кариной сейчас. Хотим пойти на фильм. А, блин, тоже заблокировалось. Вот. Стоя. Да? Отпусти. Карина Пакет, ну, блин. Ну, м... Короче, мы спорим. А, как фильм называется? Галактики там чего-то.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 Играет казанская команда Уникс против Реал Мадрид из Италии. Там один черный парень. Сейчас покажу вам его. Вон там бородатый. Я ему на днях татуху делал. И вот он меня позвал. Очень прикольно так. Я никогда не был. И они такие высокие толкаются. Да, вон он с плечом сейчас. Посмотрим, забьет или нет. Подарил любимые цветы. Все, что осталось мне, это Шаур Майерс был. Когда потратил все деньги на девушку. И снова мы на батутах. Это Карина. Наше примирение? Нет, наше примирение будет. Там даже девочки попами э, занимаются. Это вам хороший вид. Ты типа? У меня очень мало батареи. Не знаю, что я поснимаю. Хочу сегодня научиться каким-то новым трюком. Посмотрим, получится ли. Сейчас я попробую найти Карину. Блин. Карин, ты где? Куса теперь выбраться не может. Ты как котенок, который забрался. Что, Вин? сегодня 4 февраля мы решили с Калиной купить кальян себе вот набрали Ура. всяких штучек Это даже взяли плитку короче куча табаков и что-то еще там угли я вообще никогда не любил кальяны почему-то но приедет когда вы попадаешь в татарстан в любом месте тебе в любом заведении предлагают покурить кальян это вообще мне кажется главы воля они бы в макдональдсе кальяны делали вот и в общем почему-то очень нравится победить ты не куришь сигареты, а никотин твой организм требует, да или что? тебе просто нравится там дым, ты мог пускать. Мы, Мы да. бы Ой. Конечно, дело, что ты покупаешь на зиму. Ой, зимой на лето. Так дешевле получается. А если ты поправишься или похудеешь? Я не по поправлюсь точно. Ладно, я подумаю. Ну, не знаю, можно, в принципе, если тебе нравится. Можно, да? А что я, но я не собираюсь убрать. А что ты будешь подальше посмотреть? Да. Карина, вы тут похудеть. Ха-ха! Ты делай это ровно. Ну, в точке же. Ну, дальше давай. Краску-то мокни. Ой, зеленый окне. Что? Это седьмой только. седьмой. Да. сейчас впишешься куда-нибудь. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Увидимся с вами в новых видео на моем канале в блоге, блоге. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и я вас буду ждать здесь снова через недельку. До новых встреч!